Следовал я сердцу мою тому, чтобы показать мудрость и посадить безумие и глупость. Узнал, что и это за меня нетуга, ибо многие многих мудрости многие печали. Тогда умножай, И умножай, скорбь. У нас проблема. Я не могу закрепить его память. Слишком сильная О. психотравма. Он наторгает процедуры. Начиная откат. Дезмон, попробуйте расслабиться. Я попробую его стабилизировать. Сосредоточенность. Слушайте мой голос. Все это не по-настоящему. Всего лишь картины из прошлого. Они не принесут вреда. Черт возьми, не работает. Подождите, мистер Стилман. Он приспособится. Первый раз всегда сложно. Мы теряем его. Достаточно, мистер Делман. Надо его вытащить. Немедленно. Хорошо, Тайсман. Мы постараемся вас вытащить. Хорошо. Вы в порядке? Я говорил, что он справится Ублюдки! Тихо-тихо, я вам жизнь спас Жизнь спас? Вы похитили меня Запихнули в эту штуку Анимус Это Анимус Я даже не знаю вас Что вы сделали со мной? У вас есть нужные нам сведения, мистер Майлз Сведения? Я бармен, черт возьми Что, вы хотели научиться смешивать мартини? Мы знаем, кто вы и что вы? Не понимаю, о чем вы. У нас с вами нет времени на игры. Вы ассасин. И понимаете вы это или нет, у вас есть кое-что нужное тем, на кого я работаю. Оно скрыто у вас в голове. Но я не ассасин. Уже нет. В вашем деле указывается обратное. Говорится что-то о побеге. Очень удачно для нас. Что вам нужно? От вас делать то, что вам говорят Все остальное сделает Анимус После этого вы будете свободны Я не вернусь туда Тогда мы погрузим вас в кому и продолжим работу А после этого оставим умирать Честно говоря, вы сейчас в сознании только потому, что это экономит время Вы безумны? Так что же, мистер Майлз? Жизнь или смерть? Ложитесь. Мудрое решение. Угу. Где я? Вы внутри анимуса. Что это? Прибор, создающий трехмерное пространство из генетической памяти. Генетической памяти? Что ж, придется заняться его образованием. А, что ж, начнем с простого. Что такое память, мистер Майлз? Это воспоминания о событиях прошлого? Личные для человека наблюдавшего события. Да, конечно. Но тело человека содержит не только личную память, но и воспоминания его далеких предков, то есть генетическую память. Миграция, спячка, размножение. Как животные узнают, что, как и когда им делать? Это всего лишь инстинкты. Вы спорите о терминах, мистер Майлз. Факт остается фактом. Животные используют знания, накопленные предками. Последние 30 лет я пытался понять, каким образом. Я открыл удивительную вещь. Наша ДНК – это архив. В них содержатся не только генетическая информация прошлых поколений, но и их память. Память наших предков. Анимус расшифровывает и считывает эти файлы ДНК. Верно. Но есть сложности. Это участок памяти нужный нам. Но когда мы пытаемся открыть его, ваш разум протестует. Вы не способны шагнуть в тело своего предка. Именно это случилось ранее. Вас выкинуло из нужного участка памяти в более стабильное состояние. Почему? Это ваше подсознание. Оно сопротивляется. Также реагируют пациенты под гипнозом, переживающие стрессовые ситуации. Они не могут перейти сразу к нужному участку. Их надо подготовить. И даже это не гарантирует успех. Как же нам быть? Мы нашли участок памяти, в который сможем попасть. Оттуда мы двинемся вперед. Вы будете привыкать к окружению. Это самый близкий к нужному участок. С него мы и начнем. Загружаю программу обучения. Внимание! Поток данных нестабилен. Восстановление синхронизации. Приветствую объект 17. Этот обучающий режим позволит вам ознакомиться с системой управления Анимуса. Следуйте указаниям. Шкала синхронизации показывает, насколько ваши действия совпадают с памятью вашего предка. Если вы рассинхронизируетесь, Анимус вернет вас в последнюю синхронизированную точку. Сейчас вы опасно близки к рассинхронизации. Следуйте указаниям, чтобы исправить положение. Анимус использует концепцию марионетки для управления вашим предком. Загружаю процедуру адаптации вашего тела к анимусу. Рассмотрим действия по умолчанию для системы управления. Когда вы стоите, используйте кнопку головы для осмотра окружения. Хорошо. Используйте кнопку пустой руки, чтобы пройти через носильщиков и не уронить ничего из их груза. Подойдите к маркеру, чтобы продолжить процесс синхронизации. Прекрасно. Анимус различает два основных режима – высокую и низкую стойки. Действия, выполняемые в низкой стойке, социально приемлемы, а в высокой – более агрессивны. Зажмите кнопку высокой стойки и посмотрите, как меняется дисплей и возможности управления. Отлично. Мы продолжим синхронизацию, выполнив несколько действий высокой стойки. Схватите и бросьте этого человека, используя кнопку пустой руки высокой стойки. Хорошо. Кнопка ноги в высокой стойке позволяет вам использовать спринт. Он помогает сбежать от солдат или догнать убегающую цель. Не сталкивайтесь с прохожими, иначе вы можете потерять равновесие и упасть на землю. Используя спринт, доберитесь до маркера быстрее соперника. Прекрасно. Анимус выдает вам различную полезную информацию. Значок социального статуса показывает ваш статус в обществе. Подробнее мы рассмотрим его позже. Этот значок появляется, когда на вас смотрит воин. Желтый цвет означает, что он спокоен или подозрителен. Чтобы посмотреть, как меняется уровень, схватите воина и бросьте на леса. Сфокусируйтесь на цели. Выберите спрятанный клинок. Выбрав клинок, подойдите к солдату и убейте его, нажав кнопку вооруженной руки. Что произошло? Воин заметил труп, и его уровень изменился на встревоженный, а цвет значка стал красным. Агрессивные действия и социально неприемлемое поведение в такой ситуации приведут к нападению. Спровоцируйте воина. Смерть обратите ему! внимание что значок статуса поменялся на обнаружен а теперь используйте лестницу чтобы скрыться из виду тебе не убежать тебе не ск... отлично вы скрылись из виду бегите в сад на крыше чтобы спрятаться от воина. Хорошо Значок статуса показывает, что вы спрятались Но воин вас все еще ищет Подождите, пока статус не изменится снова А к чертям все это и так есть чем заняться Прекрасно Воин потерял ваш след Вы теперь анонимны Можете выйти из укрытия Отлично. Когда вы анонимны, синхронизация растет, а выполнять задания становится легче. Вы можете прятаться в самых различных местах, однако перед этим вы обязательно должны скрыться из вида, а потом уже прятаться. Теперь познакомимся с возможностью смешиваться с толпой. Используя ноги в пассивном режиме, вы можете притвориться монахом, чтобы пройти мимо воинов, не вызывая подозрений. Дойдите до маркера за воинами. Хорошо. Вы полностью синхронизированы, и вам доступна новая возможность «Орлиное зрение». Это шестое чувство позволяет вам узнавать намерения окружающих людей. Прекрасно. Помните, что эта возможность доступна только при полной синхронизации следуя кредо ассасинов вы сохраните синхронизацию кредо состоит из трех принципов первый не убивать невинных второй всегда маскироваться третий не ставить под угрозу клан если вы рассинхронизируетесь вам нужно пережить ключевые моменты из жизни предка или действовать следуя кредо вы успешно завершили обучение. Загружается первый стабильный участок памяти. Постой. Должен быть другой способ. Этого убивать не обязательно. <свы> Отличное убийство. Удача сопутствует твоему клинку. Неудача, мастерство. Наблюдай, может быть, чему-нибудь научишься. Ага. Например, как забывать обо всем, чему учил нас повелитель. И как бы поступил ты? Я бы не привлекал к нам внимания. Не забирал жизни невиновных. Я бы поступил, следуя кредо. Ничто не истинно, все позволено. Ты поймешь, что означают эти слова. Неважно, как мы поступим с важен путь результат. Лучше. Я разведаю поч. Постарайся не опозорить нас. А в чем заключается наше задание? Брат ничего не сказал мне, кроме того, что участие в нем честь для меня. Повелитель считает тамплиеры, что-то нашли под храмовой горой. Сокровище? Не знаю. Но повелитель считает находку важной, иначе он не поручил бы мне добыть ее. 哼 Здесь. Должно быть, это ковчег. Это ковчег? Завета? Не будь глупцом. Его не существует. Это всего лишь легенда. Тогда что это? Тихо. Кто-то идет. Нам нужно миновать ворота до рассвета. Чем скорее мы его получим, тем скорее сможем заняться этими шакалами в Масиафе. Робер де Сабле. Его жизнь моя. Нет, нам проучили забрать сокровища, а Рабера убить лишь в случае крайней необходимости. Он стоит у нас на пути. Это необходимо. Благоразумие, Эль Таир. Нет, трусость. Этот человек наш враг, и у нас есть возможность покончить с ним. Ты уже нарушил два правила кредо. И собираешься нарушить третье. Не подвергай риску братства. Я выше тебя, как по званию, так и по мастерству. Не тебе обсуждать мои решения. эти темплеры. Не у вас одних здесь дело. А, теперь я понимаю, куда пропал мой человек. И что же вам нужно? Кровь. Нет, не а! надо! <плёк> ты ввязался в то, чего тебе не понять, ассасин. Я пощажу <плёк> тебя, но лишь за тем, чтобы ты вернулся к своему хозяину и передал. Святая земля <плёк> потеряна для него навсегда. Бегите, пока не поздно. Если останетесь здесь, вы все умрете. Солдаты! К оружию! Убить ассасинов! Переход к более позднему участку памяти. Альтаир, ты вернулся. Рауф, рад видеть тебя невредимым. Задание прошло успешно. Повелитель в башне? Да-да, как всегда, зарылся в книге. Похоже, ждет тебя. Спасибо, брат. Покоя и мира, И тебе также. С а? чего О, это он так торопится? Вот, баллам. Что, Что на него нашла? Он, он точно кого-нибудь укнет вопрос. Должна быть причина. Что это с ним? Ты видел раньше такое? Мне не доводилось. Надо же, он вернулся. Аббас. Где остальные? Ты всех обогнал, чтобы быть первым? Знаю, ты не любишь делиться славой. Молчание — знак согласия. Тебе что, делать нечего? У меня сообщение от повелителя. Он ждет тебя в библиотеке. И лучше поторопись. Тебе сейчас нужно вылизывать ему башмаки. Еще одно слово, и я перережу тебе горло. На это у тебя будет время позже. Пряд. <связь> <Что> Похоже, <беспокоит тебя? связь> а а это а а он Уже он бежит, как угорелый. Дай. Честь для нас? Повелитель ждет. Альтаир, Повелитель. Подойди. Расскажи о своем задании. Полагаю, ты добыл сокровище тамплияров. Возникли сложности, Повелитель. Робер де Сабле был не один. Дело прошло, как мы ожидали. Наше умение приспосабливаться делает нас сильными. На этот раз его было недостаточно. То есть? Я подвел вас. Сокровище Потеряно. Робер? Сбежал. Я послал тебя, моего лучшего человека, на задание важнее которого еще у нас не было. А ты возвращаешься с одними извинениями? Я... Молчать! Ни единого слова! Такого я от тебя не ждал. Надо собрать новый отряд. Я клянусь, что найду его. Я пойду и... Нет. Не пойдешь. Ты сделал достаточно. Где Малик и Кадар? Мертвы? Нет. Не мертвы. Малик? Я выжил. А твой брат? Пал, из-за тебя. Робер вытянул меня из комнаты. Я не мог вернуться. Ничего не мог сделать. Потому что ты не слушал меня. Всего этого можно было избежать. А мой брат? Мой брат был бы жив. Твое неумение чуть не стоило нам победы. Чуть? Я достал то, чего не смог добыть ваш любимчик. Вот. Возьми. Но похоже, что я вернулся не только с сокровищем. Повелитель, нас атакуют. Люди Робер де Сабле обложили Масиаф. Он ищет битвы. Хорошо. Мы дадим ему бой. Сообщи остальным. Пусть крепость подготовится. Что же до тебя, Альтаир? Наш разговор придется отложить: Ступай в деревню, уничтожь захватчиков, напавших на наш дом. Будет сделано. Перемотка на более поздний участок памяти. Альтаир, хорошо, что ты пришел. Нужна твоя помощь. Что случилось? Тамплиеры. Они напали на деревню. Большинству селян удалось сбежать, но не всем. Что от меня требуется? Отвлеки рыцарей. Займи их, пока я буду спасать тех, кто угодил в ловушку. Хорошо. Ты под ногами? Он шел Это просто удача! Я! Я! Пощади, не трогай меня. Сейчас ты умрешь. Сюда! Не дайте ему оторваться от вас! Должен быть где-то рядом! Отрос! За ним! There he is! There he is! For him! I see him! There he is! Прекратите битву и возвращайтесь в мыслях. Приказ Аль-Муалима. Ремотка на более поздний участок памяти. аль сюда. Аль-Муалим еще не закончил. Куда мы идем? Наверх. Мы приготовили сюрприз для наших гостей. Делай все то же, что и я. Скоро ты все поймешь. Он за точно разобьется. Встань на эту платформу, Альтаир. Ередик! Верни то, что украл у меня! Ты не получишь этого, Робер! Убирайся отсюда, пока твои оставшиеся люди еще целы! Ты ведешь опасную игру! Уверяю тебя! Это не игра! Да будет так! Привезти заложника! Даже деревня разрушена, а запасы не безграничны. Сколько тебе еще нужно времени, чтобы твои люди взбунтовались от того, что колодцы пересохли, а еда закончилась? Мои люди не боятся смерти, Роберт. Они рады ей и награде, что она несет. Хорошо. Смерть они и получат. Иди за мной и отбрось сомнения. Пусть этот рыцарь увидит, что в нас нет страха. К Богу. А! А! Моя нога, а! моя нога, тихо. Тамплиеры услышат. А! <смех> <смех> <смех> Стану с ним и помогу. Дальше пойдешь один. Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы установили. Обрушь смерть на головы врагов. Тихо, тамплиеры услышат. Я останусь с ним в Дальше пойдешь один. Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы установили. Обрушь смерть на головы врагов. Памяти. Ты помог нам дать отпор Роберу. Его силы разбиты, и он еще долго не посмеет беспокоить нас. Скажи мне, ты понимаешь, почему сейчас ты добился успеха? Ты слушал. Но если бы ты слушал тогда в храме Соломона, всего этого можно было бы избежать. Я поступал как приказано. Нет, ты поступал так, как тебе хотелось. Малик все рассказал мне. Ты свернул с нашего пути. Что вы делаете? У нас есть закон. Нас не было бы, если бы мы не подчинялись креда ассасинов. Три простых правила, которые ты забыл. Но я напомню. Первое и главное. Не позволяй клинку поразить невиновного. Я знаю. И не позволяй себе говорить, пока я не спрошу тебя. Если ты знаешь это правило, почему ты убил того старика в храме? Он был невиновен и не должен был умереть. Твоя наглость, не знай границ. Найди в своем сердце смирение, дитя, иначе я вырву его голыми руками. Второе правило дает нам нашу силу. Скрывайся на виду у всех. Стань незаметным одним из толпы. Помнишь? Но мне рассказали, что ты выдал себя, привлек к себе внимание до того, как нанес удар. И третье, и последнее правило. Нарушив его, ты совершил самый страшный поступок. Никогда не подставлять под удар братство. Нельзя причинять вред братству своими действиями. Но то, что ты сказал, поставило нас всех под угрозу. И что еще хуже. Ты привел врагов в наш дом! Все, кого мы потеряли сегодня, на твоей совести! Мне жаль, поверь. Но я не потерплю предательства. Я не предатель. Твои действия говорят о другом. Ты не оставляешь мне выбора. Мир над тобою, Альтаир. Он приспосабливается намного лучше, чем все остальные Я все еще вытаскиваю его Он пробовал там слишком долго Подожди Мы слишком далеко от того, что нам нужно Рисковать нельзя Как насчет еще часа или двух? Почему бы нам не обсудить это в конференц-зале? Дадим Дезмонту размять ноги я не понимаю, зачем. Уоррен, пожалуйста. Хорошо. На глазах. Мне не нравится, что ты споришь со мной это на глазах у пленника. Этому есть название. Нарушение субординации. А мне не нравится, что ты хочешь убить его, прежде чем мы закончим работу. Этому есть название. И название это глупость. Люси, это не мое решение. Не я устанавливаю срок. Но я достаточно удан, чтобы не спорить. Ты же не хочешь закончить как Лейла. Я знаю, что тот случай всех переполошил. И поэтому у нас нет времени возиться с ним. Если ты будешь нажимать слишком сильно, он закроется, и у нас ничего не останется. У нас ничего и нет. Но будет. Надо верить в свои силы. Отлично. Но я хочу, чтобы ты нашла способ держать его там дольше. Мы не можем прерываться каждый раз, когда он чихнет. Нам и так приходится смотреть всю эту бесполезную чушь. Я сделаю, что смогу. Дьявол даже не переодеться. На сегодня все, мистер Майлз. Сейчас вы вернетесь в комнату и отдохнете. Черт, они заперли дверь.